Судьба порой Коротка, как рукопашный бой И небо синее над головой И до звезд достать рукой А ты прислушайся Летят, гудят Самолеты в тишине ночной Раскрываясь купола шуша Над услугшей над землей Ты в тишине ночной Раскрываясь у пола шурша Над моею головой А нашей славой не гордитесь вы Пускай приносят девушки цветы Быть может завтра и сейчас ночной Я не раскрою запасной А ты прислушайся, летят гудят Самолеты в тишине ночной Раскрываясь купола шуршат Над над землей, А ты прислушайся, летят, гудят Самолеты в тишине ночной Раскрываясь купола шуршат Над моею головой, а на перроне вот романь Девушка-десантника, А у них синие глаза гляди, И тихо-тихо говори, А ты прислушайся летят, гудят, самолеты в тишине ночной, раскрываясь тупо ваш над натуснувшей над землей. в тишине ночной Раскрываясь купола шуршат Над моею головой А ведь не зря в народе говорят Что в РДВ сарных ребят И пусть их девушки спокойно спят Они покоих сохранят C'est